Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня идем за грибами в Талдаме. Сегодня никакое число -то у нас уже. Сегодня 4 августа. 4 августа. Посмотрим, есть ли грибы у нас в лесу. Вы не приключайтесь, смотрите дальше. Приятного просмотра. Зайка там крадется. Чопить. Не успел войти в лес. Не успел в лес войти уже что-то. Первый гриб, который нам попался, как обычно, мухомор. Еще один грибок попался на этот, походу, маховик. Ну вот он тоже такой же тут попался. Зайка тоже какой-то гриб нашла. Напишите в комментариях. По-моему, это масло. Ну? Вот, ты сейчас наступишь. Ой, какая земляничка. Ясно. Ну, покажи. Я Держи. Да Попробуйте. Ну, ну ешь чего-то мне. Ну, вот. Попробуй ну, что там? Ну что ты ешь земляника? Весная. Ну и что? Вкусная. Ну, М -м -м. не знаю, что с ним делать. Все, пока не те ребята. <с teammates> yeah. Вот они первые ребята. В смысле? А это оказалось ложным, мы думали беленькие стоят. А -а -а. Покажи, что там это. Ложные хулиганы. Бахрому ненавидно там. Правда? Да, там белая бахрома. Ну такая она. Так, ну, еще какой-то грибок попался, Под березочек. Хороший гриб. Хорош. Строители. Маленькие строители, ой, около них гриб растет, о, мухомор еще, еще мухомор, ага, Ничего себе строить попадаются походу, опята, но они уже все переросшие, бля. все уже такие, опята, но они уже все переросшие все такие не собираю. Так, ну вот лисички, ребята, попались. Ну возьмем их хоть на жареху, пока белых нету. Щипать погнали. Вот костик там на рыбу о сколько лисичек сколько? лисичек собирает собирай собирай иди, иди. добытчик о, о нам хоть на жаре уху маховик какой Я думаю, все есть маховик за смотри какой <связывающие> Много встречаются таких вот повальных деревьев ребята которые по которым очень трудно идти короче прошла один прошел второй не заметил гриб хороший белый или какой там ну-ка вернитесь Елена Аркадьевна обратно хорошо, что вы забетели, я вот думаю пройдут заметят не заметят где же он вот где же он вон он, Смотри, а, вот он, он стоит. А, -а, -а, а потому что живое. мухоморы выкручивает то скажет опять Выкручивай. выдирает опять скажет выдирает он уже почти это какой красивый белый первый белый да, а может белый да белый белый белый белый вот еще чуть-чуть и вот он незаметный подберезой наверное подберезой под березой под посмотрим там да, да молоко приехало выйти заберите пожалуйста посмотри ага. этот червивый а, на давайте червивый да за да, не ась. Ну выкинь его нафиг Пойдем Нож... дальше искать. Ножку оставить? Нет, ножка тоже. Видишь, она вся в это. Ну, прям... Тут я, ребята, нашел тоже. Немножко. Выкручиваю, как вы говорили, ребят, чтоб не кричали там мне в комментариях. Надо выкручивать, резать. Такая лисичка. Лисичек нашел? Угу. Обрати а еще нарли вокруг. Такое вес, ребята, красота. О! Чего? <мирает> а, -а, -а, а? Сейчас иду, ну что вы там нашли. Так. Сейчас заодно по пути лисичек оторвуем. Сейчас лисичек тут. Пока шел, Пока к вам шел еще 4 лисички нашел. Вот что за гриб? А? Что за гриб? Это поганка. Да, это вы про... Вы этот про этот гриб не звали? Да. Да? Да. О! смотрите какой как он красавец. Это я прошел. Белый. Я его прошел. За папу О! Ах, красавец! Ага. Ну вот, не здравом тебя сюда позвали. Ну он тут смотри сколько да это эти как они вон видишь с такой бахромой это реблистый как они забыл называются -то? это поганки их не едят наверное. по мере на севере их точно не едят не знаю там как москва северный москва то все есть маленькие лисочки лисички это лисички конечно только вылупились видишь бахрома как на них даже наступило, походу, да? Они такие были. <селесс> <tiro viruses> ага. Братья. Сколько вот этих, как у них называется? Ребят, напишите в комментариях, кто знает, что за гриб. День лисичек. День лисичек сегодня. Хотелось бы день белых. В талдами лисички едят у нас. Северы таких грибов нету. Там только белый гриб собирает. Подосины еще редко. Когда совсем грибов нет. Ну, вообще, нет, нашел, нет, нет, нет. Плохо. Плохо, что такое с ней одного на гриба не нашел. Встретили сейчас грибников, короче. Это, всего один белый они нашли, ребят. Основное все лисички одни. Так что у нас сегодня цель, в принципе, только лисички, ребят. Ну если попадется белый, был бы рад, был бы рад, как говорится. Ты в луже не упал? <смех> да нет, ты уже упал. Я у неё упал. Да не упал, там ладно. А, лисичка ты что ли? Ты лисичка? Угу. Мама. <смех> <смех> Люди, лягушка. Ага. Это мама, наверное. А он-то маленькая это мама или сестра вон он, маленькая вон маленькая такая. Ну, как они в воде вот так вот как мы на суше так они в воде ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой что-то, юбки нету. Они не, они фига знают. Ну, какие-то они крепкие. Да эти, опята, я думал, опята, фиг знает, опята, не опята. Я в них вообще особо не разбираюсь, в опятах этих. Так, ну чё, пойдем дальше, в лес зайдём. Мы тоже тут нашли. Тут где-то нашёл, вот так вот, вот. покажи. Да, хороший. Подосины. О, дошел до нас пара, ну, вот они. Вот они. Вот. вот. Ма, сюда. Ну иди отнеси я еще возьму. Вот лисички везде по всему. Сегодня лисичкин день походу. Ну сколько там уже набралась? О, нормально. Вон кучка, смотри какая. Кучка Что, все там собрала? Да. Вон еще. Поляну мама нашла. Вот моя зайка нашла лисичу поляну. Сколько лисичек с одного места набрали. Так, ну чё, двигаемся что, двигаемся дальше, ребят. Какой костик гриб нашел? Ну молодец. Ой, он он прошел. Папа прошел его. А, не заметил. Так, ребятки, еще грибочек. оба -на! Папа вот такие только собирает. там дырочку сделать сделал он еще пока не сел не нашел ага. так нашел? белых два или не белых да. но элитные грибы О, как ты тут сам, как Давай, Иди. Ой. кость отойди Ой, лужа, вон он. Только в лужу не упади. Ну-ка покажи. Ну не наступи ну, на него прям рядом правой ногой. А я сам не вижу. Покажи. О. На момент даже. Вон туда иди. Туда так, дальше. И иди. смотри под ноги. Может еще где будет. Что, еще? Я а нет, тут... мало. А, нет, вот еще. Ой, головка торвалась. Вот. Угу, видишь, всё в одном месте. Они еще могут быть а на А вот эти этой... вот, кто? Где? Вон. Эни... А, во, белые. Вот они, красавцы. Вот это белые. Oh. Выворачивай шляпку. Их как растут oh. прям уже почти. Ну а чё они? Oh, вот вот еще. Ага. Давай, Заяц, собирай вот этих, пока он не потерял. А он с той стороны тоже, наверное, есть. Ну, надо глянуть сейчас, посмотреть. Ты любим... Ох, какой красавец, ребята. А Дай-ка сейчас фотку. там еще, он туда прям такой. <связь> не упади. Нет, ну, здесь нет Не, никого, не вижу, здесь? нет. На. Смотри какой. Ой. Упал. Ну, упал. На, на, на, на. Он твердый прям какая а, а, там Посмотри, Иди на ту сторону. Я вижу. Кость собирай там. Он большие там какие-то собрал. Еще грибах. Ай, вы не видите, ребята. А вот он. Датчик, смотри, скрывай. Какой богатырек. Чуть того. Чуть-чуть-чуть того. Гася, ты король этих грибников. О, а белый прям, смотри, какой здоровый. Ну что ты нашла? Ой, какой я нашла! Того? Ох, какой красавец. А какой я еще нашла? Ох. Ох. Ох. А -а -а. Ну-ка, что там? Смотри. Ох. Ох. Ой, нарвал. хороший, между прочим. Ножиком надо проверить. О нет, вот эта вот шляпка хорошая, но здесь уже, ребят, все. Здесь только может и то ножка вон. О, смотри, какой красивый нашел. Надо тут походить. Здесь надо еще покидать. Вот это вот все разорвать и покидать, чтобы здесь было больше таких же грибочков. Думаешь, будут растить? Да, а мукор. Это я его нашел. Это мукор. Ой, что-то мягкий. Ну это ножка. Это ножка может мягкая быть. видишь, какие? Вот тут только мягко. Какой большой я нашел. Там еще много там. Тут надо походить, Вот тут походу прошли, не, не, не ходили тут. А здесь не то, что не ходили, потому что тут лужи и это полянки, которые себя обходят а -а -а. стороной. Вот этому грибу где-то дня два-три, наверное. Это как он? Гриб, как он называется? ребят, напишите в комментариях. Забыл, чернуха, что ли, или черный грусть Что там, нашел? Давай! А. Вон все, сейчас гриб был сзади. Что там, покажи. О, подберезовичек. А там он еще вроде еще один стоял. Вот, нет. Впереди. Вот. Или нет, посмотри. Жарко всё. Да. Да. Это я, я прошу, я случайно. Еще один. Чего? Вон еще один декс. Подожди, покажи нам. Вот. Угу. А тверденький ты какой? Выкручивай. Это а опять в комментариях напишет. Пусть пишет. Покажи, какой Во. красивый. Во. Угу. Вон еще один Хороший. Белых Хорош, Белых нет. Ой, поганка. думаю хороший гриб, а это поганка. Лисичка одна почему-то стоит, вот вторая. Опа, еще одна. Ребята, уже солнышко выступило хорошо. Какая природа! У нас, мам, посмотри, где Костик. Вот такой. Хорошенький. Выкручивай. Ну, ка, глянем. О, Белый. Белый. Ты его хотел? Да. Ты его получил. Прям я огромный моп. Так пойму. смотрите еще здесь. И то еще может быть. Здесь еще могут быть маленькие сидеть. Чуть а а тут, вот это красавец, красный, смотри, это этот, как его, подосиновик. Ох, красавец, какой, дай посмотреть, вылежит. Ох. Ох, как он блестит. Слизная, ничего. Что за ягода, ребята, напишите в комментариях. Опачки, ребята, смотрите, как подберезовичек вырос. Маленький какой. Песчаный. Крепкий прям такой. Возьмем. А вот еще. Подберезовичек. Зай! Еще один подберезовичек походу. Берем все пока, потом посмотрим. Потому что пока... Какой красавец. Слышал даже кто-то их ест. Ох ты, какого ты нашла. У -у -у. красавец, Вообще. Еще даже шляпка не зародилась толком. Не ходи, два в целом. Не ходи, говорит, в лес. А иди по опущению. Вот все грибы, ребята, по оплочению вот этих. Такие вот. Прям по обочине. Ты идешь и идешь и собираешь. А, какая красавица. Все ломятся в лес. Сатан. -та -а. Так, ну что там посмотри, что там за гриб? Под березой. Береза рядом. Да, под березой. Так, да, червей уже, посмотри. Хороший. сломать ну, сломайте за головки, червилы Это вот сюда. Червилы? Да. Да-да, okay. угу. червилы. Без да. понятия, да. кто это? Это выброси мухоморы. Это. А где олень-то? Это Нет. правда олень? Это... Такие грибы нельзя собирать, Я уже ничего не знаю, я уже... Ребята, найдите на кадре гриб. Зайка найдет или нет? А это кто? Ну, я тебе про него говорю. А под твоей ногой что? А, ага. это я не видел. Опа. Ах, какая красавица. А ты говоришь, не найдешь. Уже выходим с леса, ребята. И Потихонечку. Нашли. Потихонечку. Второй, И уже, вот второй она, пакет это, собираем. Под, уже. Кто он? Под Подосиновик, Под Вот так вот, и вот так тоже у тебя в руке подосинок, кстати. И тебе тоже в руке подосинок. Ястреб. Вот так вот, ребята, мы сходили в лес, пособирали грибов. Сами видим на камеру, что попадается. Есть, но надо искать. В основном грибы не в глубоко в лесу, а вот именно на обочине. Вдоль дороги идешь. Да, да. Полтора пакета набрали. Да. Раз, Погуляли, подышали. И всем рекомендую да. тоже так же пройтись по лесу погулять. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.